Частный клиент, который именно эту квартиру хотел, он пришел и купил. Но самое главное, вы должны понимать, таким образом мы получаем не одно помещение с ремонтом под сдачу, а мы получаем три таких помещения. Ну, мы должны понимать, что недвижка это все-таки игра в долгу. Знаешь, каждое окно стоит 3 миллиона 333 тысячи рублей. В сегодняшнем выпуске поговорим, стоит ли пилить доход на недвижимость или не стоит, я расскажу преимущества и недостатки как первого варианта, так и второго варианта. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, я расскажу в итоге, к какому варианту я пришел сейчас. С вас, как обычно, лайк авансом, подпишитесь на канал. Это позволит вам не пропускать новые видео, если, конечно, вы не забудете нажать колокольчик. Итак, поехали. Значит, основа любой доходной сделки по недвижимости, когда вы получаете денежный поток, это распил. То есть берется помещение, к примеру, 50 квадратных метров, в нем три окна, мы берем либо апартамент, либо жилую недвижимость и пилим это помещение по окнам. Таким образом мы получаем не одно помещение с ремонтом под сдачу, а мы получаем три таких помещения. Они могут быть меньше, но за счет того, что они находятся в нижнем ценовом сегменте, они будут всегда обладать спросом на аренду. То есть Такая стратегия позволяет поднять в полтора-два раза доходность от вашей недвижимости. То есть, с каждого квадратного метра получать больше. В этом и является главный плюс. То, что если вы пилите недвижимость, пилится она обычно по окнам. Но, хотя у нас тоже были примеры. Например, в одной из моих квартир, она около 100 квадратов, чуть больше. В трешке было реализовано 6 квартир-студий. Причем одна студия, это был, мне кажется, с 2014 года практически рекорд. То есть она была 4,5 квадратных метра. То есть это была бывшая кладовка. В ней сделали вентиляцию, в ней сделали кухню, маленькую кухню. В ней поставили диван из Икеи, и все. То есть там был диван, кухня, и не было санузла. А что такая маленькая-то? Какая маленькая? Нормальная хата? Че? Маленькая? Такая квартира в пике сдавалась 26 тысяч рублей в подсуточную аренду. Но Такое время было недолго и основная проблема небольших квартир-студий это то, что у них очень большая текучка арендаторов. Если мы постепенно переходим к минусам, но на самом деле я не из-за этого отказываюсь от распила. Основное свойство, которое вы теряете, если пилите квартиру на студии, это ликвидность. То есть квартира 100 квадратов, которая была распилена на 6 студий, мы ее в итоге продали. Но по факту сделка по продаже у нас заняла около года. То есть мы искали покупателя, который готов был купить эту квартиру и фактически привести ее в другой вид. То есть Мы хотели продавать как доходный объект, ее планировали, но в итоге частный клиент, который именно эту квартиру хотел, он пришел и купил. Но самое главное, вы должны понимать. Если вы пилите, вы получаете выше доходность, ну, вы тут же снижаете ликвидность. То есть по факту у вас остается две стратегии монетизации. Это получение дохода от посуточной аренды и получение дохода от длительной аренды. Очень важный риск. Если вы пилите, вы увеличиваете юридические риски. То есть сейчас идет целенаправленное закручивание гаек и ужесточение законодательства в области сдачи в посуточную аренду, то есть запретили хостелы, да? ну, по крайней мере законодательно эта работа, ну, эта работа ведется, хотят запретить посуточную аренду в жилых помещениях. То есть очень может быть, что перепланировки одной недвижимости несколько также могут привести к тому, что эта деятельность станет незаконной. То есть если сейчас она находится в серой зоне, там некоторые ребята делают перепланировки, но по факту они из одной квартиры делают несколько помещений, которые впоследствии сдают. И ну, мы должны понимать, что недвижка это все-таки игра в долгу. Если вы планируете играть в долгую, то эта стратегия, она чуть более рискованна, но вы всегда можете там, снести эти перегородки и продавать ее в изначальном виде, но опять же тут э, очень сильно вложен вопрос ликвидности, потому что час, э, э, если вы распилом занимаетесь, вы берете помещение чуть больше, то есть 50 квадратов, 70 квадратов делают там 3 студии, 4 студии и так далее, и ключевое при выборе, то есть если вы решаете идти на распил, доходность будет где-то более 21%, да? то есть есть э, примеры и 23%, и 30%. Есть ребята, которые заходят с потребом, делают эти вещи вообще без денег. То есть это, в принципе, работает, и ваша задача ⁇ находить помещения, у которых будет максимальное количество окон. То есть существует даже такое определение, как стоимость одного окна. То есть смотрится именно при расчете не стоимость всей недвижимости, а стоимость именно окна. То есть если квартира стоит 10 миллионов рублей, в ней 3 окна, значит, каждое окно стоит 3 миллиона три тысячи рублей. Так. Еще, какие моменты важны? Важно расположение мокрых точек. То есть минимальными усилиями нам нужно сделать так, чтобы мокрые точки были рядом с друг с другом и не разносить их по всему. Поэтому лучше всего работают квартиры распашонки. Когда одна комната направлена в одну сторону, другая в другую. Но Это уже некоторые особенности распила. У нас есть тренинг по доходной недвижимости, называется «Твой инвестиционный портфель». Первый день мы очень подробно разбираем именно доходную недвижимость. Все стратегии с ремонтом, пилить, не пилить. Как делается инвесторский ремонт, как создается доходность и так далее. И второй день он уже посвящен стратегиям инвестирования в интернете. Поэтому, ну, если эта тема будет актуальна, просто напишите мне в Instagram, ссылка будет в описании, и я скину инфу, где это можно посмотреть. Хорошо. Значит, примеры вообще. Ну, на самом деле я бы рассматривал недвижку от 15 квадратных метров. То есть, если вы делаете студии, не делайте их меньше. Потому что есть пример у инвесторов и 4,5 квадрата это наш пример. Есть студии и по 6 квадратов, но ребята по факту они приводят к текучке арендаторов, то есть реально жить долго в квартире меньше 15 квадратных метров достаточно сложно, Ну если ты не используешь ее под гардероб, под хранение вещей или еще там не часто появляешься, поэтому будьте готовы к тому, если сильная маленькая недвижимость, она будет чаще ротироваться арендаторами, соответственно и уровень арендаторов тоже будет снижаться, потому что вы будете снижать цену на эту недвижку Итак, еще один достаток то что часто если вы занимаетесь распилом это шумоизоляция на самом деле ну на мой взгляд это не влияет именно на сдачу потому что люди в принципе привыкают и к шуму и договариваются как-то то есть такие проблемы в принципе решены из опыта в доходном доме там у нас 25 квартир студий Соответственно, перегородки не самые толстые, в принципе, люди не конфликтуют, есть общий чат, если какие-то проблемы происходят, они всегда могут договориться, поэтому шумоизоляцию пропускаем, но нужно понимать, то, что если квартиры маленькие, текучка арендаторов будет ниже. Почему же я все-таки решил делать без распила, учитывая то, что доходность таких стратегий от 12 до 17%. То есть она может в полтора и даже два раза быть ниже. Но опять же, все зависит очень сильно от тех факторов, которые я расскажу дальше в видео, поэтому обязательно смотри до конца. Это очень важно, если ты также будешь учитывать юридические риски возможные запреты, изменения законодательства, связанные с тем, что ты занимаешься распилом. Я расскажу о том, как сделать так, чтобы получать максимум из тех квартир, из тех дохода, из той доходной недвижимости, которую ты пилить не будешь. Значит самое главное свойство, которое мы получаем это ликвидность. То есть к посуточной аренде и к длительной аренде мы добавляем еще одну стратегию выхода из сделку через продажу. То есть таким образом ты можешь зарабатывать как на денежном потоке, так еще и на том, что твой капитал будет увеличиваться, то есть будет расти сама стоимость недвижимости. Если ты будешь использовать те принципы, о которых я расскажу далее, то о, как раз вот эта часть, она может быть максимально доходной. То есть 12-18% это денежный поток. Его у тебя никто не отнимает, то есть это некая вишенка на торте, потому что самое главное это купить такую недвижимость ниже рынка. И такие стратегии, они тоже существуют, это опять очень сильно противоположная история тому, чтобы купить просто недвижимость с рынка по той цене, которую предлагает застройщик и за счет распила получить большую доходность. Здесь мы идем другим путем, то есть мы изначально покупаем недвижимость, которая будет ниже рынка, то есть мы увеличиваем ликвидность, мы получаем возможность выхода из сделки и мы очень сильно снижаем риски того, то, что с этой недвижимостью что-то будет не так Потому что мы делаем абсолютно все в правовом поле Даже там никаких серых зон, все абсолютно законно И если вдруг как-то законодательство меняется в сторону того, что запрещает, например, посуточную аренду именно в той недвижимости, которую ты выбрал ты всегда можешь выйти из сделки через продажу и сделать это без значительного дисконта от рынка. Если ты будешь продавать распиленную квартиру, и такая ситуация случится, скорее всего, чтобы продать быстро и не нести вот эти законодательные риски, ты будешь делать скидку, и эта скидка может скушать как раз вот эту доходность. Еще раз напомню, что для меня недвижимость это тот инструмент, который я играю в долгую, и поэтому для меня он должен быть максимально белым, пушистым и прозрачным. Если ты считаешь так же, ставь палец вверх, пиши свой комментарий, свое мнение и, наконец, самое важное, как мы выбираем такую недвижимость. Самое главное – это стоимость э, квадратного метра. Здесь не важно количество окон, но здесь важно, сколько будет стоить квадратный метр, и мы ищем квартиры. То есть, если мы видим э, в одном здании квартиры там 20 квадратных метров и 18 квадратных метров, мы ищем те, которые будут ниже. Второе, на что мы обращаем внимание, это высота потолков. Об этом я говорил в предыдущих видео. В описании также оставлю ссылки. Посмотрите, потому что это тоже очень крутая штурмовая конструкция, которая фактически без перепланировки позволяет получить дополнительное спальное место за счет более высоких потолков. И основная задача такой недвижимости это купить ниже рынка. Подписывайся на наш канал, ставь колокольчик и не пропусти следующее видео, потому что в нем мы разберем минимум 7 стратегий, как покупать доходную недвижимость ниже рынка. Увидимся!